Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение первой части, второй главы урока по Rail Clone. Ставим палец вверх, пишем комментарии и подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для канала. Не подведите и я начинаю. Продолжаем говорить о вкладке Style. Опция Copy Material позволяет копировать материал на все дочерние объекты. Раздел Geometry содержит набор общих параметров, которые влияют на сегменты и базовые объекты текущего стиля RailClone. То есть, которые Вы создаете в Style Editor. Эти параметры не зависят от используемого стиля и не затрагиваются, если он изменен или загружен новый. Global Scale влияет на общий масштаб стиля. Далее идет Curve Steps и Вы уже знаете, за что отвечает этот параметр. Опция Surface Interp. Позволяет улучшить деформацию при использовании поверхностей и очень больших сплайнов на ней. Это значение определяет расстояние между вершинами, созданными для анализа проекции сплайна на поверхность. Его уменьшение приводит к более точной деформации. По умолчанию, оно равно 5 сантиметрам. Опция Simple Y Offset Mode включает простой алгоритм настройки смещения объекта по оси Y. Смещение, которое Вы можете настроить в Style Editor. Если эта опция выключена, то используется сложный алгоритм вычисления путей для смещения по этой оси. Но в некоторых случаях, это может приводить к сильному падению FPS и не генерировать ожидаемый результат. Только включив данную опцию, Вы активируете альтернативный алгоритм, который решает эти проблемы и упрощает работу со смещением. Я однозначно рекомендую включать этот алгоритм во избежание многих проблем. И особенно, эта опция полезна при создании искаженной геометрии. Давайте я продемонстрирую работу с ней и без нее. Заходим в Style Editor и пробуем настроить смещение по Y. Как можете заметить, когда опция выключена, во время смены значения параметра Y -Offset, происходит сильное падение FPS. И 3ds Max начинает зависать. Теперь, если включить Symbol Y Offset, FPS резко возрастает и работа становится более комфортной. Vertex Weld сшивает с вертекса, попадающие в радиус, который задается с помощью параметра Threshold. Эта опция работает намного быстрее, чем стандартный Weld в 3ds Max. Так как анализ области сшивания производится только между соседними сегментами. Поэтому, в большинстве случаев, я рекомендую использовать именно ее. Если включить опцию Free Object, RailotLone будет игнорировать положение сплайна и в этом режиме Вы можете свободно перемещать геометрию в сцене или создавать Instance объекты без необходимости клонирования основного пути. Но вся деформация применяется ко всей клонированной геометрии. если Вы выключите Free Object, то положение основной геометрии и всех ее копий будет снова привязано к пути. И последняя опция в стилях Operate On. С помощью нее можно выбрать с чем Вы хотите работать. С треугольниками или полигонами. Треугольники обычно используются в том случае, если Вы работаете с объектами после булевых операций. И на них появились артефакты. Во время использования полигонов. Ниже вкладки вкладке идет Base Objects. Сюда загружаются объекты, которые используются для генерации текущего стиля. Например, для одного генератора Linear 1S в Style Editor нужен один сплайн. А для генератора Array 2S нужно несколько сплайнов. И таким образом, все они будут помещены в вкладку Base Object Для удобного редактирования без посещения Style Editor. Например, если Вы пустите объект по круговому сплайну, то у Вас будет опция Full Length. Выключив которую, Вы сможете настроить стартовую точку и длину объекта. И получить полукруг или дугу. Естественно, это все можно анимировать и создать интересные Motion Design эффекты. Далее следует вкладка Parameters и о ней мы поговорим в следующих уроках. И последняя вкладка RailClone объекте это дисплей опции в категории Viewport отвечают за визуальное отображение объекта. Mesh включает полное отображение всего стиля, без оптимизации. Boxes отображает все стили в виде оптимизированных боксов. Адаптив полезен в том случае, если Вы работаете с небольшим сегментом геометрии для создания или редактирования стиля. Этот режим позволяет ограничить отображение геометрии до определенного количества фейсов, указанных в соответствующем поле. Если их больше, то каждый сегмент будет заменяться на простой бокс или облако точек. Point Cloud включает облако точек, плотностью которого можно управлять с помощью Global Density и Local Density. Также Вы можете настроить шейдинг и использовать цвет объекта благодаря опциям, расположенным ниже. И конечно же, можно использовать ускорение Directrix. Но если у Вас возникает проблема с производительностью, можете его выключить. Также, если Вы создаете какие-то сложные объекты в RailClone со сложным стилем и у Вас тормозит Viewport. Вы можете решить эту проблему, выключив опцию Auto, возле кнопки Build. Теперь все изменения не будут видны в Real-Time, но это значительно ускорит Viewport. Чтобы увидеть все внесенные изменения, нажимаем кнопку Build. А нижняя опция Disable Object позволяет полностью исключить данный объект из Viewport. Далее идут опции рендера. Вы можете рендерить RailClone объект как Mesh и это обычно настройка по умолчанию или в виде Box. Если включить нижнюю опцию Use Instancing Engine, RailClone использует все возможные средства визуализации для получения наилучших результатов для сложных сцен, стилей и так далее. Таким образом, автоматически создаются специальные инстанции или прокси в соответствии с потребностями сгенерированной геометрии. Рекомендуется не выключать эту опцию для оптимизации рендера и лучших результатов. Ниже, с помощью категории Limits, Вы можете ограничить количество сегментов и фейсов. В большинстве случаев, опции по умолчанию достаточно. Но иногда clone сообщает о увеличении этих значений, чтобы все работало как нужно. Так что не стоит волноваться по этому поводу. При желании, Вы можете использовать DebugMod и назначать специальный ID для инстансов, То есть на рендере они будут показываться визуально. Это все, что я хотел рассказать об опции вкладки Display. Теперь давайте поговорим о библиотеке и некоторых нюансах ее использования. Чтобы открыть библиотеку, Вам достаточно выбрать RailClone Объект после его создания и нажать на кнопку NONE в вкладке Style. Но прежде, чем приступать к рассказу библиотеки, давайте я расскажу о простых шагах для создания RailClone Объекта. Так как эта информация напрямую связана с библиотекой. По сути, создание RailClone Объекта в сцене очень простое. Шаг первый. Создание любого сплайна и желательно это делать на виде сверху. Второй шаг. Создание Rail clone объекта любым способом, о которых рассказывал в предыдущих уроках. Третий шаг. Загрузка пресета из библиотеки. Четвертый шаг. Назначение сплайна. И пятый шаг. Редактирование параметров в Style Editor или вкладке Parameters. здесь. Теперь давайте я подробно расскажу о этих моментах. Как только Вы создали RailClone объект, Вы можете зайти в библиотеку и выбрать огромное количество пресетов для создания любых объектов. RailClone автоматически выбирает движок рендера, но при желании Вы можете его задать вручную с помощью опции Using в категории Materials. ИТО Software рекомендует использовать автоматический селектор, так как это самый лучший вариант для разных сценариев. Также, в библиотеке можно выбрать вариант дубликации материала. Это три опции. Использование материала в сцене. Заменить из библиотеки или спросить пользователя. Навигация в библиотеке очень простая. Вы можете переключаться по папкам с помощью первых двух иконок. Или сразу же подняться на уровень выше с помощью третьей иконки. Также можно обновить превью. Изменить положение превью в библиотеке. Сверху вниз или снизу вверх. Поменять отображаемый язык. А также есть возможность изменить масштаб превью стилей, если Вам не нравится стандартный. И с помощью последней иконки поменять настройки библиотеки. В библиотеке очень много пресетов и например, если Вы выберете какой-то молдинг и примените его к сплайну. То Вы получите готовую модель со своими настройками в Style Editor. Да, в параметрах сейчас ничего нет, но Вы всегда можете зайти в Style Editor и что-то вынести в эту колонку. Об этом мы поговорим в других уроках. Но не все пресеты по умолчанию не имеют параметров. Например, если Вы выберете данный забор, то у него есть два параметра, которыми можно управлять. Кстати, если Вы заметили, во время изменения настроек, объект превратился в облако точек. Это происходит из-за того, что количество фейсов в модели превышает заданный лимит в дисплее. При желании, Вы можете поменять облако точек на боксы. Но на рендере, все будет отображаться без оптимизации. Давайте проверим эту теорию. Выбираем стандартное солнце v и проверяем объект на рендере. Как видите, модель рендерится в том виде, в котором она была до оптимизации випорта Причем, если делать изменения в интерактивном режиме, Вы сразу же будете их видеть на рендере. И кстати, во время интерактивного рендера, в viewport объект не будет отображаться. Кстати, в любой момент, Вы можете зайти в Style Editor и сделать экстракт любого объекта, участвующего в создании данного забора или другой модели. Для этого достаточно нажать на данную иконку и благодаря этому, Вы получите возможность редактировать модель. Делать любые изменения для любого объекта, используемого для создания стиля в RailClone. Также, при желании, Вы можете выключить какой-то параметр или модель в Style Editor. Просто выбираем объект и кликаем на крест в правой верхней части ноды объекта. И конечно же, можно редактировать каждую ноду отдельно. Например, сместить данную перилу вверх. После того, как Вы разберетесь с концепцией работы стилей, Вы сможете заменять любые объекты в объекте RailClone. И таким образом, в уже готовом стиле... Делать глобальное редактирование и получать разные интересные формы. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. В следующих уроках, уже приступим к практике. И я буду рассказывать о создании разных массивов и научу Вас работать с редактором стилей. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений.